Здравствуйте! рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно сгруппиров... сделать в проводнике группировку, или наоборот, ее убрать, если она сумеется, и вам нужно от нее избавиться. Давайте приступим к этому. Откроем проводник наш. Ну, давайте побольше выберем, вот загрузки у меня есть много. По сути, группировку можно делать как по тегам, которые создаются, по типам, по имени, по времени, по дате создания. Дальше покажем это, то есть нажимаем по свободному месту, где у нас а, просто свободное место, здесь группировка, и вот здесь выбираем, например, имя, у нас вам будет по каждой букве, там АТА, -да группировка по дате, то есть на прошлой неделе, не в этом году, давно, группировка по размеру, то есть гигантские, огромные, большие, средние. Вот так он группирует в проводнике. Также в чем плюс этого, вы можете спокойно сгруппировать и уже поэтому фильтровать. Например, нам надо найти вот большие, большие по максимальному размеру. То есть мы можем все другие скрыть и оставить большие. Вот находим мы из этого списка нужные нам. Если у вас как раз наоборот стоит группировка и вам нужно от этой группировки избавиться, то вопрос может также щелкнуть по свободному месту правой кнопкой мышки выбрать группировку, и здесь поставить просто нет. И у вас а, группы пропадут. Вот и все. Все легко и просто. На этом видео хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу помощь с компьютером. Если у вас остались какие-то вопросы по данному видео, то задавайте их смело под видео в комментариях, постараюсь на них с удовольствием ответить. Если же у вас есть какие-то вопросы другие, по другой тематике, то также вы можете оставить их или под видео под любым, или в группе. Мы постараемся разобраться с ними и решить данную проблему. А так надеюсь, вас увидеть еще много раз на моем канале. Всем спасибо за субтитры!